Так, сейчас попробую померить максималку. Ямаха 8, флагман 30, 8,5. Небольшая волна. Сейчас попробую. испытал винт с шагом 8,5, оригинал маха Максимальной скорости, которую удалось добиться, 38 км в час Но это я сейчас еще со шмотками, я сейчас разгружусь, я думаю, может быть будет и 39 Сейчас попробую Ферент еще поднять немножечко Флагмане 300 я достиг 40 километров в час на винте 8,5. с половиной. На эта лодка с пятнашкой как ехала 37 что в одного что вдвоем Ну макс один не мерил, но с макса может быть там по на это было бы быстрее, потому что он легче. Ну там 38. Короче 40 40 барьер, что вы скажете на это, по этому поводу? Скажите подписчикам. Ква -ква. Нет, Здравствуйте, подписчики. Подписывайтесь на канал Дмитрия Баранова. И лайки не забудьте ставить. Ква -ква -ква. Ты не догонишь меня? Ты меня не догонишь? Давай. Давай. Поехали. Я быстрее! Интересно. Не, потому что у меня мотор емаха, а у тебя мотор какой? Сузуки! Емаха рулит! Емаха рулит! Даже нет емаха! Я быстрее! Так, сейчас будем соревноваться. Флагман 300, Ямаха 8, флагман ДК-350, Сузуки 15. На старт! Внимание, марш! Фальстарт, на старт! Макс победил! Так нечестно!